Федор Николаевич Волков в свои 60 с небольшим может похвастаться отменным здоровьем и считает себя по-настоящему счастливым человеком. Но так было не всегда. Серьезная автокатастрофа поделила его жизнь на до и после. Профессору грозила инвалидность, но, пережив 11 операций, он все же нашел в себе силы вернуться к полноценной жизни. Да еще какой? Сейчас у Федора Николаевича пять сыновей. Он с удовольствием катается на горных лыжах, погружается с квалангом, ходит на рыбалку и охоту. Секрет бодрости духа и прекрасного самочувствия кроется в разработанной им же методике. С годами начинаешь понимать, что действительно дороже здоровья ничего нет. Не дай бог быть обузой для кого-то. Пожилые люди это все прекрасно понимают. Работаю 25 лет в области здоровья. У меня родилась такая вот система, она называется «Здоровье на четырех китах». Итак, что это за киты? Первое – это, конечно, позитивное мышление. Вот без него никуда. Как помочь человеку, у которого все плохо, все не так, все воры, никому верить нельзя. У него тараканы в голове, вот как ты ему поможешь? То есть ему необходимо помочь действительно изменить их мысли. И тогда гораздо легче ему дальше помогать. Второй кит. Это движение. Здесь со мной все согласны, что движение – это жизнь. Все прекрасно понимают и продолжают сидеть. Спрашиваешь, ну ты вот этим занималась? Этим занималась? Нет. Почему? Так а когда же мне этим заниматься? Мне на дачу надо, а к надо. Такая деловая. Я говорю, лентяйкам. Самая настоящая лентяйка. Если ты себе не находишь 5-7 минут, минут в домашних условиях заняться с собой, Правильно проделать ту же самую гимнастику. Но ты же потом сколько потратишь времени, сколько ты денег потратишь в эту аптеку, да был бы э, толк. Ведь находит человек э, время болеть, а? Находит. Странное дело, третий кит – это питание, Я за рациональное питание, при котором человеку в два раза меньше съедает, и чувство насыщения у него есть. И, наконец, четвертый кит – это очищение организма. Я всегда говорю, ну, женщина, ведь, ну, когда ты наводишь генеральную уборку в доме, да, машину купил новую, везешь ее на ТО, надо поменять фильтр, надо поменять масло. Ты когда о своем фильтре подумаешь, о своей печени, пожалуйста, вот соединив вот эти все четыре кита, которых я сейчас вкратце рассказал, мы получаем одно слово – здоровье. Потому что нельзя рассматривать человека только как-то э, одновекторно. Э, человек – это целостность. Тело, душа, дух – это все должно быть воедино.